Эй, hey, hey! привет всем ребят! С вами Тимур Лайф. Наконец-то я вернулся с новым видеороликом, который выпустил Мербок. Называется "Идиоты в джунглях". Давайте посмотрим, как Мормок выживал в диких джунглях, как он выживал там в Каопе, как я понимаю, потому что идиоты это не один человек, а несколько. Так что давайте посмотрим, и кстати, кстати, завтра будет стрим, при котором я расскажу, почему я пропадал и что будет дальше. Так что давайте, погнали! Эй! Да, погнали! Мир танков ждет тебя, стань командиром экипажа, сиди для стельного, и врывайся в бои соло или с друзьями. Более 600 моделей бронетехники, отличная графика, регулярные обновы и фановые ивенты. Регистрируйся по ссылочке в описании, получай награду. Я не танкист, так мне интересно. Нам надо выбрать уровень сложности. Мы мужики или мы хотим прогулочку по парку? Не, не, не, яички есть, поэтому надо делать что-то такое. Самый последний пункт недоступен, он называется зеленый яд. Зеленый яд это как? Когда я в детстве зубами открыл зеленку. Вот это. Ну короче, как оказалось, у нас одно яичко на двоих, так что давай нормальный режим. А, ну поехали. Не надо, не надо, не надо, я хочу найти книжки. Да я тебе не делаю. Подожди. Нужно найти книжку. Там. Во-во-во, смотри. Эээ. Б. Н. М. М. Н. М. М. Н. М. М. Так. М-М. Смотри-ка. Не, половина здесь, короче, как понимаю, это какая-то Green Hell как что-то такое вот игра. Она мне больше напоминает э, больше выживательные игры, как трав Arku, э, этот, э, ням ням ням ням ням ням Ну Green Hell это понятно, там что-то еще какие-то были аналоги. А, Raft. Там тоже надо было все изучать это и трава. осматривать. Это грибы, это, трава. это грибы, это грибы. Я это Неизвестный а, гриб. Хавать. Я, хавать. Ха -хавать. Я хочу пахавай, по Похавай, похавай, Да, похавай. А что? что? Так ты Вы собирал разное, не... всякое такое, разве не есть что-нибудь? Да, шишку взять. сосать хотя бы. А там типа орешки есть, возможно. Слушай, у меня нет выбора. Этот гриб, он... По-моему, этот гриб можно есть. Я зеленый выебал. Нет, зеленый нельзя. Можно. Смотри, смотри, броненосец. Давай топор не него Прикольно. Да, топор в броненосец. Броненосец а, обладает броней, которая защищает его от там всяких ударов, мы кидаем топоры. Зачем? Почему? Зачем так делать? Неизвестно. Гениальная идея. Прям. Есть еще идея? Гениально. Я О, думал, смотри, что? смотри, смотри, смотри! Аркаш! Долбоеб! Давай топор я? в него бросим. У меня здравомыслие минус 2 единицы. Это из-за чего мне интересно? Здравомыслие минус два, потому что кидаешь топорами единственного человека, который здесь есть, кто острове. Насчет этого. Когда трахать. Я понял. Нет, музыка никак не изменилась. Она была такая же, так что. Музыка, думаю, что-то будет прикольно, но. Ну, не изменилось никак. Мне еще две, две палки Опа. нужны, почему мало? О, У меня короткая палка одна, две, и что палка большая одна. Типа короткая палка. Что Надо это? Попить. Что это? А, я думал, опять да, соседи там уже орут. Только тихо, почему-то. Там что-то, куда ты идешь, что-то вот такой вот перевод. Почему ты подходишь ко мне? Что ты? Что с тобой? Он либо в ты грибов знаешь, ебал, что? кажется. У меня правое ухо запищало. Ну да. А Who hell never in back Типа, какого хрена ты возвращаешься, что то такое... У меня в ухе кто-то говорит! <тст> <смех> Я не знаю, что за хуйня, но по-моему тебе пизда. <смех> да ну! <смех> а ты видел это? <смех> а это такое? Что это? <смех> что это? Um, <смех> что это? <смех> <смех> У меня уже пошлые мотив уже намечаются, ну ладно. Откнись! Не говорят шарап! Дебил! Кто? Смотри, блядь! Ты что, дебил? Смотри, блядь! Блядь, он глаза ебётся, при дебиле два туземца бегают, вы чё? Ты красный! Кто красный? Красный, What блядь, you? мудила! Как Какой красный я... мудила? Ты просто умираешь. Я День почти мёртвый, вот ещё один! Ой, Ещё один, где мое копье? Ушёл. Вот отпрят. он! Бежит на меня! Да нет, да нет! Да нет не Бежит боюсь. на меня! Ой. дебил? Сука, это стрёмно! Он в лесу, вот он, вот он, мразь! <смех> Тебе, Попал! <смех> <смех> что ты ел? Мне нет оружия. <смех> все, короче, иди в жопу, я пойду спать. <смех> я тоже. <смех> <смех> <смех> Сука. Слышал? Ау. Явка, драма в, меня в мысли понят... понят... меня. <смех> ты чтобы сожрал, понимаешь? Наркоман. Кто поговорил? <смех> я выброшу все грибы, ну их нахер. Какие то а борисы? <смех> Там и поганки, у меня много, у меня целой коллекции кремов, что-то ебать, что ты жал, что за мизинец. Нихуя себе, зачем ты поганский собираешься, ты чё, бедник, бедник, ёбан. Я слышу голоса, Всюду голоса, в голове голоса, в голове. ха нет, они точно что-то курят. Ебать, орешь. Я так при записи, при стримах так не могу угорать, они что-то точно курят. Что, блядь, полез в трусы? Тогда бы я там ничего не нашел. Сейчас помру. Леопард. Леопард. Я Какой Леопард? Тут же. А во-первых, их тут четверо или тройки. Ну, Олег это Олег, Мормок это Мормок, ну наим. Узнать, кто... Убил может, только я... Узнает кто, может, Аркаша, ну что. Куда я пошёл, блядь? Я где? дикие животные. Я убил леопарда и змею от, от страха. Так я... быстро? Может, ты цивилизацию нашел в зоопарк, забрел, блядь, <с> Так гребил всех животных, нахуй? Я не знаю. В зооповедник какой-то пропал, блядь. в парк, как будто пизды дал, а там охранник такой проходит в смысле, блядь. Брать начал. Придет охранник утром, откроет да, да, зоопарка да. этот стой дикий в шкуре леопарда. у уа. Ебать. Мясо егуара, пацаны, сейчас пожрем. В супермаркет по дороге назад, зайди и купи там хлеба для костра и хлеб. Угу. А куда крыша? Просто хлеб хорошо жарится на костре, он очень вкусный. Я, короче, пробовал жарить мясо и хлеб, и вот когда ты жаришь а, на, на костре хлеб, это очень тоже прикольный вкус, прям божественный, сказка, ва! Что делать, кстати? А, она есть у меня. Наркоман, ты не ешь грибы. грибы. Какие наркотики. Я возвращаюсь. Христос Олегом. Не может налюбоваться новой крышкой. Когда знаешь, соседи заебали, и ты такой. Блять, вы заебали. Мать вашу, я к вам веду его, мне поебать вообще. Пацан. Мне Видите нравится эта игра. Придурки, я вам ягуара веду, говорю. Вы слышите меня, нет? Нужно лестницу на крышу построить. А ты его ко мне Слушай, иди умри, блядь. Где-то в лесу, какой ягуар. Какой ягуар. Я знаю взял такую просто говорит сдох блять то есть четыре человека находятся на острове и такую говоришь ну похуй сдохнет так это по фану уводи его сюда похуй тебя я слушаю гуара ты давай я я, блядь, какого хуя спрашивай? А чё с деревом? Чё с деревом происходит? А дороге назад зайди и купи там углей. Смотри меня. Ну как? Так, сейчас перемотаю. Во, пять секунд. какого ху**а... Чё с деревом? Чё на наркомании? Почему она вот так И упала, блядь. И почему? Я даже не знаю. А да. где Егуар? Ягуара нельзя было там типа в, типа побегать, побегать, и когда ты бегаешь, типа, вот бегаешь ты какое-то определенное расстояние от ягуара, а у него типа пропадает слежка, может быть так называемая. Блять, мормолку надо писать гид по выживанию. В коопе, прям, именно в коопе. Потому что так выживать я только не могу. Его не слышно. В бы. Вот он там вышивается! Вот он ходит. Где нет его? Где? Вот он ходит. Да, это Егор. где? не не вот за кустом. Что у меня? Мне плохо. Так вот, вот, я. Вы уходит, да не ты, Егуар, говорю там дальше. Да Егуара нету. Да нет его тут. А-а-а-а! это сова. У меня диссерд смерть по расписанию. Ты ему засунул в жопу бревно. Это нормально? Да, я все делаю бревном. Нет места в рюкзаке. она? Блин, вы чё такие свиньи? Вы чё разбросали mm -hmm. этот мусор в миски по нашим шконкам? Хосовые как нам миски? здесь Дикари, Дикарьи падают. Мы чё, блядь, тут в джунглях, по-вашему, находимся mm -hmm. вести себя как свиньи? Да хули вы на кровать разбросали всякого говна? Так Ой, я говорю, свиньи, свиньи, свиньи, смотри, здесь везде эти миски. Так, Блять! я не могу Что? Без змею, рядом с ним и топор лежит, я не могу. Изи. Тварь, сосать. Она, вы их две! Блядь, а мне кто-то думал, что у две головы. Гидра какая А вторая бессмертная! Отойдите! Я ее золюбахну. Я из лука с расстояния. Блять. Это либо какая-то гидра, либо блять, хуй знает. не получается, что бить Не получается. Я, вот смотри, не подходя, вообще хуярю ее. Ты похер. Ты похеру. Да вообще абсолютно. Да. Бессмертная змейка. Она не убивается. Она умирает с одного попадания, Аркаш. Она не убивается. Она тебе попадет. Оттуда мразь, отойди а оттуда, долбоёб, Отойди а оттуда! Она тебя укусит, долбоёб. Она меня уже укусила. Она умерла. Что такие паникеры? Я не понимаю. ты Нет, по логике, там если на 5 секунд. Ой, блять, чашка ебаная. Там три змеи, потому что одну шкуру взяли и две змеи зареспаунились в одной змеи. Не понимаю. ты Окей. Говна, наверно. Я несу. Ну че, говна? Лучше. Uh -huh. Мясо. Свежее. О, я иду тогда к Просто такое дело. Пацаны, походите, жатва здесь. Костру не Зачем шесть костров? Аж... Да, а -а -а. да, зачем шесть костров? Я, может, чуть не понимаю. Типа так, где добыть сразу много больших палок? Какое-то дерьмо несет, да? Что горает Да, он смеется Что? то Крокодил? Крилл, убегай! А почему Кооп умер? А, типа, с точки зрения Коопа, типа, надо выживать вместе И там, типа, челику пробивать налево и право при помощи другого челика Классно просто он не вмещается здесь Он уснул О, он умер На, еда А, не умер Не еда, мы еда Бегите кто, при приел привёл ты сюда? А ты догадайся с первого ты, ты, ты. раза? Да убейте уже его! Уже да что хватит, мне ножик блять? Ножик? тоже нихуя нет. Это ножик? Ты же просто камень, который похож на ножик. Ты знаешь, это, типа, а мы когда гуляли с друзьями, там мы находили такие камушки, похожие на ножики. Было похоже на ножик. Дрессируй его! Давайте вместе наводим на него. Ну, а пожалуйста. почему крекодил лагает? С чем, блядь? С ножами, Отшлепать блядь. Отщепать его? С ножами. Ну, я почти закончил. Нападай. Нападай, ты серьезно? Он три раза больше меня, блядь. Давай, все, поехали. Я устал, давайте. Поехали. Пиздимо. Давайте вместе, Надо. мне, мне, мне, мне, Я, мне, мне, мне, мне, мне, мне, мне, мне, мне, мне, мне, мне, у меня глюки, все. Меня сейчас оборитен. Олег убили. Ты хоть добей главное находила, ты сидишь на нем и пиздишь. Что за? А почему крокодил-то убил? В другую сторону считает. Говорит, я прожил 16 дней, мрази, шестнадцать дней, 6 раз всего блеванул, блин, Я меня крокодил в лагере ёбнул, Серьезно? Ты... Это даже не крокодил, это был кайман, ну ладно, похож на крокодила, кстати. Пробую. Вау, сочненько, ого! Вот она жиров, она. у кого проблемы с жирами? Есть проблемы с жирами? Говорит человек, у кого проблемы с жирами, такой, знаешь, типа, палку берет такую, вот это вот, копье. Стоит идти в живот и говорит, нормально все жирами? Он говорит, что да, очень много жиров, и, и вытаскивает да. жиры. у моих ляшек проблемы вокруг с жиром. Ребят, вокруг меня много свиней. Я кинул под тобой бразильский орех. Бразильский орех. Возьми орех, пожири. Миска, миска, да где орех, я не вижу орех. Я гря... Да как он маленький. А он не видит, что а Так я не найду тогда. Что он там лежит? Он в глаза долбится, я не знаю. Что ты... Орех лежит. Рядом. Там орех. Там это где? Ты что на свой пах смотришь? Я, блядь, для кого? Вот, вот он, вот он лежит. Да вот, блядь! не вижу... Отвечаю. Хоть ты меня мордой в эту грязь ткни, я не разгляжу в них. Что ты сдох? Даю еще раз, даю еще раз. Смотрите, внимание, он маленький. Дай, смотрю всеми двумя глазами, бросаю. Кладу, хуяк! Охереть, он маленький, действительно. Так не, погоди, погоди, погоди. Ты слишком бурно отреагировал, как съел его. Хорошо было. Че, нет? Нет, я еще не ел, просто мне кажется, что ты меня нае Да-да-да. Да обратно мне мой Нет. Ты умираешь? Я знаю. Мне надо хавать. Я вот съем неизвестный гриб. О, пополню! Блять, ему похуй то, что он ел неизвестные грибы, и у него были глюки. Ему вообще не похуй. Точно. Понимаешь, в чем? 5 углеводов, 2 энергии. Прикол. Да, у меня... Я сказал хотел сдох. Я понял. Что там у меня с организмом? Блин, нет углеводов. Как углеводность поправить? Это с кокосом Мне могу дать? Да один. Яйцо. Это белок. Сейчас выпью яйцо. А, ясно. 10 протеин, 10 жиров. Сырые яйца не пейте, но это бред, бред. Близость огня плюс 2 их надо Блять, они стали животные, блять, что я могу сказать. что ли? Здесь есть адекватные люди? Да, да, да. Когда ешь готовое мясо, оно тоже добавляет здравомыслие. Оно отняло здравомыслие чем много. Ты что-то другое съел. Так я человеческое съел оно. Это очевидный факт. Блять, съел человеческое мясо, думаю что у тебя будет здравомыслие плюс два, Ты что, долбоеб, что ли, пить? Это знаешь, как сроки обычный человек, который едит мясо курицы свиньи, например, ну, мясо, да? И есть человеческое мясо. Что с ним будет? Интересно. Что, что на здравомыслие? Так кимается? это все, что Я человеческое, суешь в рот, все понижает здравомыслие. Даже. девушек постоянно нарушено здравомыслие, или что? Так, а ведь девушки не люди, они из космоса. Да, да, да, точно. Что это суси? Всем, Здрасте, привет всем! Всем спасибо за пожалуйста, ага. всех с наступившим летом и с проебаной весной, Ура. которая в этом году ходила по планете такая и... Чё, бля, да. чё, а, а где все она? Да. И здесь был грябаный ты кто такой и кооперативный режим на выживание в Гринхэлл. А, все-таки Гринхэлл. Все интересующие вас ссылочки в описании. Гринхэлл. Это то место, в которое ты никогда не заглядываешь. Ага. И выпрями, блядь, пину, ты сидишь как в хуй. Спасибо. Пока. Я сижу прямо, блядь. Ч ⁇ чё не так? Так, кину еще палку и спать. Как оно обычно всегда и бывает. Кинул палку и пошел спать. Класс. Ну, сегодня мы посмотрели мормок, и Мурмок сегодня был потрясающий. По поводу крокодила, это вообще прикольная тема, и то, что на ютубе добавили такой вот маленький таймлайн, где показывается, что происходит. Егор нам не друг, людской свинарник, что-то тут крокодил нам тоже не друг. Это прикольные таймлайды, которые показывают, что будет. Короче, мне понравился видеоролик, ставьте лайк вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще ждете таких видеороликов. Нажимайте на колокольчик. С вами был Тимур Лайв, всем удачи и... Пока-пока!